Перед Новым годом я сейчас зарабатываю 10 415 рублей за 5 часов. Если есть желание перед Новым годом также заработать, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем удачи и денег побольше! Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете» и с вами, как всегда, Майами. Вы смотрите ролик под названием bitinvest.org. Новый заработок 1000 рублей в час. Пассивный заработок в интернете с вложением 2021. Друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. В этом видео вы увидите, как я инвестирую в новый проект bitinvest.org. И в этом же видео сделаю первую выплату с проекта. Тем самым мы проверим проект на платежеспособности. Друзья, это мега крутой и быстрый заработок в интернете с минимальными вложениями от 100 рублей. Сегодня в этом видео я вам покажу, как с легкостью можно зарабатывать в проекте bitinvest.work 1000 рублей каждый час и выводить заработанные деньги себе на кошелек. Лично я в проект bitinvest.work не раздумывая буду инвестировать 10 тысяч рублей, а через 24 часа я заработаю и выведу 50 тысяч рублей. Где 10 тысяч рублей это мой депозит, а 40 тысяч рублей это чистая прибыль. И выводить свой прибыль я смогу... Каждый час Итак, давайте все по порядку. Это свеженький проект, который запустился буквально 30 минут назад. В проекте bitinvest.org мы можем легко и просто зарабатывать от 120% до 700% прибыли за 24 часа. И каждый час мы можем вводить свою прибыль на любую платежную систему. Ну и давайте, друзья, приступим к разбору проекта. Разберем тарифные планы, на которых мы будем зарабатывать с вложениями. И разберем партнерскую программу, где мы можем зарабатывать без вложений. Либо иметь дополнительный доход. Статистика компании BitInvest. Друзья, как и вами говорила, проект совершенно новый, он работает 0 дней. Проинвестировано на данный момент более 50 тысяч рублей. Выплат пока что нет, так как проект совершенно новый, участников 40 человек. Зарабатывать с вложениями мы будем на шести тарифных планах от 120 процентов до 700 процентов. Срок действия депозита 24 часа. Минимальная сумма вклада 100 рублей. Начисление прибыли каждый час. Также мы видим последние вклады, также здесь будут последние выплаты.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. В настройках не забудьте указать свои платежные реквизиты. Ну а я сейчас создам свой первый депозит. Захожу я на пятый тарифный план, то есть 500% за 24 часа. Начисление прибыли каждый час. Платежную систему я выбираю PR, инвестирую я 10 тысяч рублей. Друзья, сейчас 10 тысяч рублей я переведу на данный PR кошелек и мы с вами продолжим. Ну вот, друзья, мой первый депозит на 10 тысяч рублей успешно создан. Сейчас я поставлю видео на паузу, дождусь своих первых начислений и мы с вами проверим проект на платежеспособность. Ну вот, друзья, по моему депозиту прошло 5 начислений, на балансе у меня 10 415 рублей. Сейчас я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность. Выбираю платежную систему Kiwi, сумма для выплаты 10 415 рублей. Друзья, сейчас я дождусь, когда мою заявку обработают, и мы с вами продолжим. Друзья, статус у моей заявки обработан. давайте я перейду в свой Kiwi кошелек. Как мы видим, деньги мне поступили плюс 10 415 рублей. Выплата с компанией BitInvest. Друзья, проект платит абсолютно без комиссии. Ну, на этом я с вами прощаюсь, так что не упустите возможность заработать вместе со мной в этом новом мощном проекте. Желаю всем удачи, всем пока!